Вы никогда не желали его, потому что он не был в вашей глубиной потребностей. Поэтому в мире так много несчастно. Люди подражают друг другу, подражают звездам эстрады, умирам, политикам, соседям, духовным авторитетам. Они и так похожи на обезьян, передрагивающих друг друга. Они даже подражают в том, чтобы вы видите оригинально. Поистине не больше неудачи, чем успех, которого вы достигаете, подражая. Вы совершаете опасные путешествия, третья массу усилий, времени и энергии.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 вливается в вас, и оно обязательно проникнет в вас, и вы не обословлены от него. Вы могли забыть о запредельном, но запредельное вас не забыл. Часть может думать «я отделена», но целый знает, что вы не отделены, вы связаны с целым, и целый постоянно вторгается в вас. Вот почему все время приходит новое, хоть вы прячетесь от него, и если у вас есть глаза, вы увидите, как оно постоянно приходит к вам. Бог продолжает изливаться на вас, но вы закрыты в своем прошлом.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 это молчание по примеру Слова и шум все еще внутри вас. Молчание царит только на поверхности. Вы выглядите молчаливым, хотя это не так. Это единственный вид молчания, известный вам. Есть и другой вид молчания. Когда оставаясь безмолвным на поверхности, вы в состоянии заставить себя быть молчаливым внутри. Второй тип будет молчанием без слов. В нем нет внутреннего шума, диалога и ассоциации. Молчание просветленного бунды.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 Под деревом Бодхи Будда многого не знал. Возможно, что вы знаете больше. К Будде приходили многие ученые, знавшие больше его. Шари знавший Все это и Писание на Изу, спросил Будду, дай мне нечто больше, чем знание, потому что знаний у меня достаточно. Я уже присытился ими. Будда ответил, разучись, отбрось знания, и тогда к тебе придет то, что превыше знания. Просветленный мастер учит вас разучиваться, и это никогда не является учением. Станьте не сведущими ко мне. только сердце ребенка может постучаться в дверь Божественного, только оно может быть услышано. Вы видите сны лишь потому, что несете с собой дремя дня. Вы оставили многое незавершенно, и поэтому пытаетесь завершить это во сне. Многие ваши надежды, страсти, желания не исполнились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 Создается впечатление, что люди несут свою жизнь как тяжелое бремя, терпят ее как скучное и бессмысленное занятие. Кажется, что каждый находится в состоянии ночного кошмара, что кто-то, играя с ним жестокую шутку, издевается над ним. Даже если вы смеетесь, то смех несет скуку, презрение или напряженность. Жизнь перестала быть праздник. Праздник возможен только тогда, когда бытие постоянно ново, молодо, свежо. Когда он свеж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 Рамакришна сказал: для просветленного болезнь и здоровье одно и то же. Это не значит, что болезнь не приносит боль. Боль это физическое явление, она будет, но она не возмущает внутреннее сознание. Оно остается в таком же равновесии. Тело будет страдать, но внутреннее существо будет оставаться лишь свидетелем страданий. Ощущение того, что вы есть тело, совершенно неправильно. Тело принадлежит вселенной, но не ваше.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 который двигается по инерции, благодаря энергии, данной ей в прошлом. Когда кто-либо становится просветленным, связь с телом нарушается. Тело берет собственный кос. Инерция дана ему многими жизнями в прошлом. Тело имеет свой собственный жизненный импульс, который будет исчерпан. Но теперь, когда мы теряем подпитку, оно будет более больным, чем обычно. И еще, просветление останавливает колесо его воплощения. Все старые кармы реализовываются в этой жизни. Страдание будет более интенсивным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 Она приходит из запредельного и идет в запредельный. Сердце мистика принимает высшую тайну, высшую непознаваемость, высший экстаз неведения. Многие люди интересуются медитацией на этот интерес поверхности, ибо через медитацию преобразились лишний немногие. Если интерес действительно глубок,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 то преображение достигается и с неправильными методами. Если ваши душа и сердце слились в пылающем устремлении, то никто, кроме вас самих, не собьет вас с пути. Ничто не препятствует вашему развитию, кроме собственного лицемерия и самобмана. Настоящее преображение случается тогда, когда вы вовлечены в него, когда вовлечено ваше существо. Главная вовлеченность, принципы, методы учителя — это вторично. Но вы ничего не делаете.